Йоу, вторая часть. Что ли, когда у вас будет кризис в вашей стране? И вообще-то у вас будет кризис, грубо говоря. Поэтому первым делом это нужно запасаться всем, продавать все, что есть заранее. Не, ну не заранее, можно, конечно, потом. Когда у вас в мотлах лишних там э, такая штука, которая делает там вышивание. Ну, в общем-то, создает вышиванки. Это с Украиной связано, да? Вот, в общем-то, стоит вышиванки, и вы можете эту штуку продать. Получить 50 долларов. Мало, но по-быстрому продавать, по-быстрому, когда кризис. Ну что не знаю, что будет, но потом возможно себе будет хорошо продать, все будет заново начинать. Будет плохо, поэтому... И Вы не все заберете, поэтому придется или продавать, или вы не сможете все продать. Это первое такая совет вам когда идет кризис в вашей стране война всякое такое всякое такое вот дальше мы берем штуку если кризис сразу берем и смотрим анализируем э, интернет криптовалюта можно ли сейчас входить в нее можно ли вкласть вложить деньги я могу кстати записать вам ролик как вложить деньги эм какой-то сайте на каком-то приложении и вы узнаете как инвестировать э, купить криптовалюту а у, кстати тоже создать но придется достаточно много ресурсов чтобы создать э, сайт, я будет продаваться криптовалюта будет очень очень тяжело поэтому думаю не надо этим заниматься и так уже есть достаточно много но не получается достаточно хорошие деньги потому что это сейчас тренд Ищите тренд, новый тренд, потом он появится через там, 3 года, и, там если будет кризис идти, очень-очень много. Кстати, рекомендуется инвестировать деньги в вашу страну, когда идет кризис. Это поможет вам, если вы купите облигацию, это минимум, что можно получить. Я так думаю, хоть окупитесь. Я вот сделал так же самое, когда сейчас идет кризис. Ведь почему я заснял эту ролику. Потому что сейчас кризис идет, Кризис идет эм, и война. И война идет. Вот. Поэтому готовьтесь к этому. Лайк, подписка и не пропускайте ни один ролик. Напишите, кстати, в комментариях, на какую мне тему еще снять. Глобально или коротко. Продолжаем. Кризис это плохая или хорошее преимущество. Если кризис вниз или падает, или вверх, то это значит у вас есть две, два выбора. Или налево, или направо. Направо это за ними тем, а налево это наоборот. И войти в другую страну, начать новую жизнь. Или временно начать новую жизнь. Как это делают украинцы, там, разрешили переселенец три года у нас или же можно наоборот и получать выплату кстати за три года Не, закрыть три года когда закончится война, ну то вам -то нужно почитать это все дело непонятно, это реально самая сложная штука, она меняется, законы в разных странах меняются приселенцем если вы станете приселенцем это другая страна, это вроде бы правая странаха у меня будет а левая это у нас Помочь своей стране. Ну и, и заниматься бизнесом. Это уже переходим к новому. Сейчас в категории заниматься бизнесом в селе. Если в городе война, то в селе. Если в селе война, то в городе. В селе можно гектар купить. Или там всяко заняться этим. Или же можно создавать своими руками продавать их. Там сейчас что военно важно. Оружие выгодно. И всякие штуки, шаломы, э, ботинки, сейчас у меня такие себе поножи и штаны, и футболка, это поможет в военной операции, э, ой. это поможет в войне. Если там реально война, придется помочь вашей стране, вы на этом, скажет гуманитарка. Ну ладно, дадите пару штук, но потом вы сможете выкупить их э, побольше. Я так думаю. Там некоторые на гуманитарку дадите, почему бы и нет. А на все остальное э, отойдите, почему бы и нет. Возможно, такие правила. И на черный рынок идти. Как все остальные, сейчас в Украине черный рынок. И в Украине стоит проблемы какие-то. В стране Украины. Смотрим детали. В Украине черный рынок. Они. Люди сдают гуманитарку, другие люди забирают их и продают их. Не дают армии, а продают их. Вот и называется черный рынок. Он, вы можете также заняться, но это плохо, конечно же. Поэтому рекомендуем не так делать, а наоборот создавать самому, они а тяжелые тяжело брать и тяжело продавать. Создать, создать свое, продавать свое и немножко отдавать на гуманитарку. Вот будет. Это уже левые и правые. Вроде бы все. Всем удачи, всем пока, всем победы в Украине.